Всем привет, вы на канале Skyns TV. Я настоятельно рекомендую вам подписаться и оформить колокольчик, для того, чтобы в дальнейшем, в будущем, не пропускать новые полезные видео. Тема нашего сегодняшнего урока посвящена преимущества медиализации нейронов. Большинство из нас уже знают, что такое нейроны. А если вы находитесь в недопонимании, то я также рекомендую свое первое видео, где я подробно рассказал о структуре и функции нейронов. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Милиновая оболочка формируется вокруг аксона шванскими клетками. Мембрана шванской клетки сначала охватывает аксон, затем шванская клетка многократно вращается вокруг аксона, образуя многочисленные мембранные слои, содержащие липидное вещество называемые сфингомелиеном. Это вещество является отличным изолятором и снижает ионный ток через мембрану аксона примерно в 5000 раз. Между каждыми двумя последовательно расположенными швановскими клетками по ходу аксона остается маленькая неизолированная область длиной всего 2-3 микрометра где ионы могут свободно переходить через мембрану аксона из неклеточной жидкости во внутриклеточную и обратно. Эта область называют перехватом ранве. Теперь рассмотрим сальтоторное проведение. Это скачкообразное проведение нервного импульса по мекотным милинизированным нервам, оболочка которых обладает относительно высоким сопротивлением электрическому току. Также следует отметить, что по длине нерва регулярно через 1-2 мм встречаются микроскопические дефекты, миеллиновые оболочки, перехваты ранвея. Хотя по межперехватному участку нервный импульс распространяется электротонически, его затухание ослаблено изолирующими свойствами миелина. На данной картине представлено Милинизированный аксон нейрона, достигнув следующего перехвата раневе, сигнал снова усиливается вследствие генерации потенциального действия, потенциала действия, до стартного уровня. Таким образом обеспечивается надежное и экономное проведение импульса по нервному волокну. Он с наибольшей скоростью как бы пересекает с одного перехвата раневе на другое. Также следовало бы запомнить, что ионы практически не могут переходить через толстую милиновую оболочку мякотных волокон, однако они легко диффундируют через перехваты ранвея, что и мы наблюдаем на данном рисунке. Ну, на этой ноте я прощаюсь с вами, но хочу отметить, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео на данном канале.